Друзья, с вами Вичезар и Вести Валкон, и сегодня мы осветим тему идеологии. Есть ли у нас в России идеология? Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Первое. Идеологии у нас по Конституции нет. Это факт. Второе. Назрела насущная потребность эту идеологию сегодня внедрить. Сразу же скажу, что у нас есть идеология, и вы по ссылке можете зайти на наш сайт neutronic.com. три книги приобрести которые говорят о нашей идеологии. Коны, нравственный устой и домострой. Это комплексная идеология, которая будет править миром. Эти три небольшие книги – наша будущая идеология. Но какие же бывают идеологии? На сегодняшний день их, наверное, десятки и сотни. Например, идеология коммунизма, идеология социализма, идеология марксизма-ленинизма, идеология либерализма и многие-многие другие идеологии, в том числе анархизма, и их подразделы, вы можете их найти, конечно, всякая идея, она имеет под собой носителей этой идеи. Но что объединяющим является сегодня в нашей жизни? А объединяющим является то понятие, которое называется Богом или Божественным. О чем материализм, как идеология, забыла? Поэтому сегодня мы утверждаем, что идеология нравственная, связанное с материальным, будет править миром в будущем. И только нравственный устой, который будет превалировать в мире будущем, будет определять идеологию, ту, о которой я вам сказал. Друзья, все тайное становится явным. Приходите на онлайн-уроки каждый вторник в 7 часов, и я вам расскажу о тайном и о явном. По ссылочке под видео очень интересное замечание было сделано в статье в военном обозрении одним из авторов которые также как и я сказал что личный труд труд во благо семьи рода и общества это будет будущей идеологии а я еще раз добавляю что идеология это от идеи если мы рассматриваем идеологию а потом уже политику а потом уже экономику а потом уже социальные отношения в обществе то прежде всего любая идея исходит из веры из того ведания божественного сияния, которое связывает нас с миром тонким, с миром божественным. Вот об этом не надо всем забывать. И вот это божественное сегодня открывается перед нами, соединяя наши души с тем миром, в котором мы должны жить. И вот этот мир сегодня будет главным в нашем мире земном. Я полностью согласен с тем, что сегодня назрела необходимая насущность, чтобы мы понимали смысл нашей жизни, зачем мы живем, куда мы идем, куда двигается общество. И те события, которые происходят сегодня в глобальном мире, говорят нам о том, что наша точка зрения, о том, что пора пришла, Соединиться с Божественным она настала. Сегодня на этом я хочу закончить свой такой короткий разговор о том, что идеология будущего – это идеология, соединяющая нас, мир людей, с миром Божественным. В нравственном стое, в конах и в домострое. Всего хорошего. С вами был Вичезар Вести Волкон. До новых встреч.